Ну вот такая теория, то есть есть некое событие, которое у вас обязательно произошло, и вот благодаря этому событию вы вот, ну, неполноценны. Это такая аналитическая теория, которая обязательно существует. Но несколько лет тому назад, 15, когда Миша стал развивать эту тему, я дружно сказал, Миш, как бы, вот, ну, мне не интересно играть в аналитические теории, поэтому все, что я делаю, я изучаю счастливых, здоровых, полноценных людей, я изучаю счастливые семьи, я изучаю состояние удовольствия, состояние кайфа, в том числе состояние самадхи, я знаком со многими святыми, великими шаманами по всему миру, великими колдунами и прочее, и прочее, и прочее, прочее, то есть самый best of the best, который есть в топе они обязательно присутствуют. Сам я все это проходил, смотрел, на всем этом присутствовал. Поэтому, конечно же, мне хотелось бы вам так несколько слов рассказать о том, вообще, чем вы здесь занимаетесь и для чего это. И вот существует некая теория о том, что действительно вы такие неполноценные, потому что у вас есть какой-то травматичный эпизод. То есть, если мы просто... Скажем, что ну, хорошая теория, но теория это всего лишь точка зрения, то есть она присутствует. И мы с вами а, задумываемся о том, что а как же оно у здоровых? А у здоровых существует один фактор, который очень близко находится к медицинскому гипнозу, который называется, следующий называется амнезия. Это означает то, что действительно, если вас обидели то вы можете, как ребенок, отвернуться, забыть сие события, забыть настолько, что даже тель, на телесном уровне этих переживаний, чувств у вас не останется. Мне не очень нравится психология, я сразу скажу. То есть я сижу и психолога с красным дипломом, полгода бью по голове, пока из него это не уйдет. Про остальные специальности даже не буду рассказывать. Ну вот где-то вот моя такая задача, потому что все, что есть, более такое, оно все биологическое в этом плане. Для чего это делается? Для того, чтобы человек смог иначе суметь воздействовать на кого-то. И в основном все, что мы видим при подготовке психологов, это следующее. Давайте честно, это одинокие женщины, очень умные, с хорошим образованием, но, увы, не состоявшийся, потому что основная трансляция, которая есть при обучении на психфаке, это такое четкое местоимение «Я». «Я, что ты? Открой еще что-то! Я, я, я, я, я!» В результате все настолько наполняются этим «Я», этой гордыни, этой самостью и прочее, прочее, что у них теряются непосредственно некие социальные моменты, которые, конечно же, для нас очень важны, потому что у нас есть понятие социальная успешность, социальная адаптивность. И поэтому я сейчас так медленно, очень, но хорошо перехожу вот к чему. Конечно же, мы с вами все homo sapiens, так или иначе, но я проверял, но не все, кое-кто, но у нас очень с вами такое странное, мы с вами существа, которые в действительности во всех остальных хома, которых мы убили. Могу вам об этом рассказать прямо и прямолинейно. Но у нас было очень мало, но в отличие от всех остальных хома мы с вами любим объединяться. И даже вот здесь, когда вы находитесь, вы объединяетесь в какую-то некую группу. Неважно, по интересам, по каким-то верованиям, по каким-то научным, по национальным признакам, по религиозным принципам и дальше бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но хомо очень любит объединяться, поэтому у нас есть города. А все остальные так не могли сделать, поэтому мы всех победили. И вот это качество, где мы с вами любим объединяться, конечно же, мы используем. Общем, что, Если у вас нет какого-то навыка, какой-то особенности, какого-то переживания, какой-то уникальной структуры, то вы, вам будет сложнее научиться, вам будет сложнее осознать этот навык. И поэтому, конечно же, у нас есть великий, могучий человек, то есть вот он здесь, Стать. что ты, а, то есть, а теперь Василий, то есть, да, и он вам транслирует некое состояние, то есть либо бы вы были где-то в ашраме, и был бы так, то есть когда мне обычно ученики кого-то привозят святого, это есть один учитель, вот он как эталон, и на этот эталон начинают равняться, этот эталон намного важнее, чем его книги, чем его фильмы, чем э, смотреть его в инстаграме и прочее прочее потому что все что вы можете чаще всего научиться это от того что вы находитесь рядом с человеком у которого есть определенный дар или навык а, сейчас я перейду к практической части а, для того чтобы научиться есть следующие моменты которые у нас с вами заложены а, так как большинство из вас, наверное, как обычно в психологии, физики, какие айтишники, еще что-то, ну как инженеры. бы... Инженеры. О, инженеры, то есть, которые хотят... Не, ну эти синюшные, бледнюшные там, а, вот. А, и все, что е, вы хотите одно такое женское слово, которое существует, это женское слово, мужики часто им заражаются, понять. И вот я легко могу определить. А, кто заразен, кто нет, потому что ты, ты, ты, пойми ты, то есть пойми, пойми, то есть совершенно глупейшее слово, оно просто не работает. А, и даже если мы с вами спросим Нобелевского лауреата по математике, то есть понимаешь ли ты математику, навряд ли он нам ответит. Он скажет: да, я разбираюсь в математике и мне любопытно дальше это делать. Но точно он не скажет: я понимаю. Поэтому когда вы ставите перед собой задачу девочки это слава богу то есть что вы есть поэтому вы можете ставить мальчикам не стоит но у нас есть такой механизм который есть это любопытство и вообще homo sapiens это существа очень любопытные то есть они все время куда-то лезут что-то изучают еще что-то и вот это любопытство это большая ценность это такой определенный навык это определенное состояние которое есть и первое, для того, чтобы нам стало что-то любопытно, нам важно решить. То есть так решает ваш мозг, это угроза или это не угроза. То есть вы принимаете такое решение. И буквально где-то за 0-2 секунды у вас выделяется определенный гормон. Я знаю, ты любишь о гормонах, поэтому я тебе... Да-да-да. Я... Да, Выделяется такой гормон, который называется окситоцин Я не случайно вам рассказываю об этом гормоне, потому что он связан именно с дыхательными практиками И когда вы делаете вдох, чаще всего, то есть у нас есть симпатическое, парасимпатическое дыхание Которое мы используем там для медицинских целей Но когда вы вдыхаете, там находится определенное нервное окончания которую у нас, когда говорят, нервные клетки восстанавливаются, такой небольшой участочек, он там присутствует, то есть вы улавливаете это вот отовсюду, там они подают радостные сигналы, и окситоцин имеет двойное действие, тебе сейчас это понравится. История первая. Когда вы улавливаете этот запах, вы определяете, это мой человек, он ко мне принадлежит, это часть это моего это мира, стоя, да? да, или это все. Какаха-какаха. И тот же самый окситоцин действует в прямо противоположную сторону. То есть вы наоборот радостно считаете, что это вражина, что это аномалия. И если его сбросить под поезд, то таких сильных переживаний у вас нет. Поэтому как бы в психологии, вы помните, когда девочка кого-то разрубляет, она говорит «это не мой человек». То есть, прости меня, ты сколько с ним прожила, ты уж не знаю, что с ним переделала, и это вдруг не твой человек. То есть, логики никакой, но и слава богу, важно же понимать. Поэтому это присутствует. Поэтому, конечно же, даже для семейной терапии мы используем окситоцин. Окситоцин у нас чаще всего выделяется, когда человек потеет. Тогда это очень интенсивно. И если очень слабое выделение окситоцина, то э, в основном, что происходит, если слабое выделение окситоцина, то вы в основном будете принимать решение головой. Это вам очень сложно создать такую монопару, которая есть, потому что когда вы рождаете ребенка, если вы помните, он пахнет булочками, молочком, <с Safe> вы берете... <свы> мое мое и вас включается масса каких-то биологических вещей и поэтому когда вы встречаете человека где-то за 0 2 секунды ваш мозг принимает решение это ваш человек или не ваш человек то есть вот вы подошли где-то вот так вот обнюхали или просто да вот реально стоишь, да? Ну, вот. под хвостик нюхнули Запах бочковой селедки их посылаете к коже венерологу. То есть, если, естественно, у вас нравится, у вас есть приятный запах, то так или иначе, вы говорите, это мое, это мое, это мне подходит. И поэтому, конечно же, этот ресурс мы с вами принимаем для того, чтобы вы покушали. И порой мы запускаем эти механизмы при расстройствах пищевого поведения. Это при э, семейных парах, потому что я так и называю семейные отношения, м -м, ну, я порой диагностирую, метод трех mm. пуков. Почему трех? Почему трех? Ну потому что, понимаешь, когда первый раз кто-то <свят> портит воздух, все такие, "Не, это же нельзя, только фиалки. <свят> То есть этого не существует. Любимые это не делают. Да. Второй, то есть это уже у нас фаза такая близкая, еще что-то. Второй раз все начинают смеяться. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ха ты пукнул. Ха-ха-ха. А третий раз ты знаешь, да? То есть это уже когда семья на грани. Боже, зачем это? Ой! Как ты мог, не мог выйти и прочее, прочее. Вот как бы можно диагностировать отношения по элементам трех букв. Все клику святых, то есть это же нормально. Да. И поэтому я вот сейчас у вас здесь вы есть, да, то есть и вот вы так уже стали принюхаться на третий день. И поэтому, конечно же, часть каких-то дыхательных практик или еще что-то мы просим обязательно делать через, ну, через нос. А -а -а. И если вы замечаете, то все, что есть, когда это очень легко определить, когда я улавливаю чей-то запах, мое лицо либо делается вот таким, либо оно расцветает. И вот даже вчера, когда Миша там проводил терапию, да, с кем-то, то есть я обычно таких вижу целое отделение под э, различными препаратами, то есть вот они сидят, улыбок у них нет, еще что-то, вот они так, то есть как будто что-то там, просто прям запахи самые отвратительные на свете. И э, основная задача, которая есть в терапевтической сессии или еще что-то, это направить на то, чтобы человек разулыбался, на то, чтобы он почувствовал вот это добро-добро, потому что мы помним, мы хомо-сапиенсы. Если он будет выражать другое выражение лица, то, соответственно, в нас что включится? Самый естественный механизм, который называется агрессия. Поэтому, конечно же, часть научных исследований идет, мы изучаем святых, а часть научных исследований идет на то, что мы изучаем с вами социопатов. Потому что в биологическом плане, вот в социальном плане они тоже важны. Это люди, которые ничего не чувствуют. То есть у них нет ни сострадания, ни еще. И в основном, когда вот ты приходишь на психологический вкульт, что ты хочешь? Я хочу спокойствия, перестать что-либо чувствовать или еще что-то. То есть ты говоришь, ну молодец, сейчас давай пятки буду прижигать, ты просто перестань, перестань чувствовать, еще что-то. Ну то есть маловероятно эти механизмы, которые бы в себе человек так способствовал развитию. То есть для чего ты что, к войне готовишься или еще тому подобное. И поэтому все, что есть примерзительно лечебное, это... То, что вы находитесь здесь, чаще всего люди хотят быть добрыми. Конечно. Конечно, конечно. Если наступили на нас. Вот, да. Но в основном это не особо получается. И тут какие-то эмоциональные проявления. И хороший специалист, да, то есть он показан в таких рабочих ситуациях. Конечно же, я не занимаюсь особой духовностью. Я не занимаюсь особенно какими-то моральными аспектами. То есть с научной точки зрения мне это не особо интересно. Все, что я дружно занимаюсь, как способствовать тому, чтобы человек был здоровым, как способствовать тому, чтобы у него было долголетие молодость, или как способствовать тому, чтобы у него был социальный успех. Другие вопросы морально-этического спектра меня мало интересуют. Но я их все равно задаю, И оно заключается чаще всего в том контакте, который мы испытываем к другим людям, другим объектам при другом приближении. И поэтому, если ты помнишь, да, то есть, может, давай встать, вставай, вставай. Все, что есть, да, вот я к нему приближаюсь, но все, все, все, что есть, это означает, я примерно сокращаю дистанцию. То есть на какую дистанцию вы можете подпустить человека, спереди или сзади? А если он еще... Встань были? на колени. А если я еще и выше его... Есть, да. Давай, руки. Не-не-не, вставай, вставай. Все честно. Вот, да, посмотри на меня. И все, что... Дружно я проверяю, да, вот когда он в такой позиции, а я высокий. То есть, вот, да... Проверяю, какие у него складываются чувства, ну, то же самое, приподнимайся, да, то есть, когда там кто-то вам говорит, попросите прощения, то есть, вот это вот, изыди, упрости всех, да грехи ваши рассеятся, или еще что-то. То же самое, то есть, что он испытывает, когда я нахожусь в такой позиции. И вы помните, что люди меняются, или я нахожусь сзади, и вот эти вещи, они чисто биологические или физиологические. Когда я нахожусь вот здесь, и он чувствует. Когда он не один, а у него есть семья. Что он испытывает и чувствует. То есть, когда есть не просто местоимение «я», а когда есть местоимение «мы». И вот это «мы», да, какое дает оно ощущение, какое дает чувство. Ну, я сейчас… Рома, сделай вдох. И выдох. Давайте чуть сюда вот развернемся. Еще раз вдох. А теперь все, что есть, какой-то вкусный запах. Вот, еще раз вкусненький. Кто-нибудь оглянулся такая. Посмотрел, давайте кто-нибудь. Ну возьми кто-нибудь. Давай. Помни, мертвые не потеют. Давай, Катюшка То так. есть, подожди, вот Катюшке был употреблен вот этот глагол Какой? Ну, обычный русский, давай В общем, Катюшка, ты сейчас будешь что-то ему давать Я не знаю, чего Давай, понюхай Давай, давай, понюхай Йогой пахнет. Так. Слышите голос? Нормально, хорошо. Еще что-то. присядь как Жена наша родная. Царевна Будур. Он меня уже нюхал Не так он нюхал. Он же не при мне тебя нюхал. Подожди, стой. Друг напротив друга и понюхай я. Еще, ещё, ещё. Да. Ты заметила разницу? Вот. И поэтому разница очень проста. Спасибо. Иди. То есть, если вы замечаете, что когда... Не дали. Когда... А, а тебе? Когда человек чувствует что-то... То есть, он глазами-то выбрал Катюшку, да, то есть, там, на то, чтобы понюхать. Но нюкнул пару раз и такой... Ну, йогой пахнет. Ну, жена же здесь, Саш. Нет, ты знаешь, есть вещи, которые не скрыть. А, значит, ко меня ты нюхал при жене, природное. Это ничего. А, а тут ты взволновался, то есть. А, и когда ты а, нюхаешь, твое тело подается вперед. Вот это ощущение рядом. Мы засыпаем. И дело не в том, что... Катюшка пахнет как-то не так. А дело в том, что когда вы делаете вдох, у вас определенным образом становится активная иммунная система. Ну, то есть у нее есть работы, где нервная система приблизительно у нас очень пересекается с иммунной системой. Достаточно сложная система, но все, что она делает, где-то она нам идет на пользу, где-то она идет нам на вред. Но вы э, так сложено, эволюционно заложено, что когда вы кого-то обнюхиваете у вас включается определенный ресурс, ваш организм дает сигнал на то, что это вам подходит или не подходит. Не то, что вас вызывает эректральную функцию, а в том, что действительно вот эта микрофлора, бактерии, грибки, иммунный статус, действительно ли он справится, если вы сблизитесь ближе с этим а, объектом? Получается. Да, и поэтому, как, конечно, когда мы, например, мы лечим чаще всего премискуитет, однотипно прерывающиеся половые связи, да, то есть, и спрашивают, почему я себя так чувствую плохо? Мы скажем, сколько у тебя было партнеров, и если они достаточно часто, иммунитет не успевает сработать, человек попадает в депрессию, потому что ему надо, чтобы иммунитет его отработал и сделал. И как психо иммунолог тебе дружно рассказывал о том, что эта э, реакция... Вдоха, если вы вдыхаете нечто приятное, то вы таким образом даете своему иммунитету возможность что? Активировать его или наоборот? Да, или выключить. Его. Да, да, да, да. То есть вы можете работать на половину силы. А для чего? Для того, что иммунная система у нас имеет такой статус, если, например, она встречает какой-то вирус, то и она с этим вирусом справляется. То есть на это идет у вас силы, на это у вас идет часть вашего энергопотенциала и прочее-прочее. И если это действительно она может с этим справиться, она с этим справляется. Если не может с этим справиться, она блокируется. И как, если это очень много всяких вирусов, то вы становитесь ослабленными, слабыми, ленивыми и бла-бла-бла. Психологический факультет меня не особо в этом плане интересует, то есть какие-то задачи или еще, наверное, у меня нет цели или прочее. Ты говоришь, может, ты батенька-мазок сдашь, то есть мы посмотрим, а не будем искать психологические этюды. Все, что есть, да, то есть иммунная система, Имеет такой статус, что когда он начинает справляться с чем-то, да, ему нужен ресурс, ему важен потенциал. И поэтому я сейчас попрошу то же самое. Сделай вдох. Давай. И если вот он начинает улыбаться, еще, еще, еще. Саша, он душился специально. Давай, давай. Билитами, Сиромон. знаешь, <такой>. я, я, я терся просто, понимаешь? От <об> кого? Да. Поэтому сейчас вам будет очень интересно. Давайте мы сделаем это упражнение. Оно такое, как знаете, ха хаотическое бролевское движение. А, большинство мальчиков мы лечим, естественно, отпор на зависимости. Почему? Ну, больные люди, представляете, они э, смотрят на какую-то картинку, и эта картинка у них вызывает какие-то чувства. И поэтому, конечно же, э, э, э, э, ну, в, действ ну, в действительности глупость. Да? Вот э, вообразите мы кого-то. Э, и все, что они делают, они занимаются там, э, именно мозгом. То есть вот у них все возбуждение, еще и еще. И поэтому для нас очень с вами ценно, когда мы не слушаем аудиосигналы, а когда человек видит именно видеоряд, например, вы кушаете и включаете телевизор или еще что-то. Вот эта картинка вызывает у вас эмоциональный отклик, определенное гормональное перестроение. И так устроена картинка. Вот она на это предназначена. И поэтому чаще всего, когда вы замечаете Инстаграм, какие там картинки. Ну, то есть вы заходите к больным, там они черно-белые, всегда с английской подписью, еще что-то. А у кого-то они яркие картинки, насыщенные картинки и тому подобное. И когда мы с вами берем, например, эндоген на депрессию, то есть я попрошу вас закрыть глаза, и я попрошу вас оказаться там, давайте, вы идете по лесу, в темном лесу, видеть там еще что-то, найдите кустик, под этим кустом лежит какая-то ваза, в этой вазе есть ресурс, наполнитесь этим ресурсом. Вот этот вот детский сад, штаны на лямках, то есть, то половина из вас либо что-то не увидит, ну, какая-то часть, либо увидит в черно-белых тонах, серых тонах, либо очень неярких. И поэтому, конечно же, когда мы берем с вами практические задания, особенно связанные с дыханием, меня интересует не то, как вы дышите, а, скажем там, насколько интенсивность вашей галлюцинации, которая у вас присутствует, насколько она яркая, насколько она контрастная, насколько она четкая, как она прорисовывается в вашем мозге. И если бы у нас с вами, с Ромой, мы, мы говорили бы о... Э, ну, то есть, ты бы их повел куда-то радостно в да, то есть, ты помнишь, да, там, взял бы кого-то, и он сказал, я хочу приблизиться к Рику. Угу. Ты ему говорил, ну, хорошо, батенька, делаем тебе искусственный психоз, ты бы запер бы его в темную комнату, где бы он остался наедине с своими галлюцинациями, и у него начались бы через некоторое время, потому что он не понимал бы, было бы нарушение дня и ночи, и у него бы начались бы уже а, зоны бодрствования и зоны сна, как у алкоголика, у которого нарушается всегда сон, вот такая белая горячка, угу. и он стал бы галлюцинировать, видеть богов или каких-то э, людей, или кто-то перевыезжал, кто-то еще что-то, и вот он был бы в этом психозе, и этот психоз, это психотическое состояние, да, то есть он бы вот таким образом смог бы пройти. Если бы у нас не было бы темной комнаты и мы бы не занимались гестапо, то мы бы использовали различного рода наркоделические вещества. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И слава Богу, сейчас, если по всему миру там это было запрещено, то сейчас у нас проводятся исследования уже где-то года два в Институте Хопкинса. Это такая альма-матер научной медицины, которая есть где-то 7,5 миллиардов долларов, там хороший фонд, где-то около миллиарда, это только военные разработки. И вот Институт Хопкинса как раз и занимается изучением психоделикам, это как в 50-е, 60-е годы, если вы помните, ГРОФ, дыхательные техники, ЛСД. ЛСД. Да, вот это все. все. И так как, естественно, все, кто ученый радостно занимался ЛСД и прочими-прочими, они у нас стали Хари Кришну, Хари Рама, то естественно научный мир прикрыл всю эту лавочку, потому что это больше стало напоминать секты, это больше стало напоминать какой-то духовный путь, но к науке это не имело никакого отношения, потому что с научной точки зрения на то, чтобы проверить какое-то исследование, необходима какая-то выборка, необходима активная плацебо, необходимо различного рода группы, ресурсы. необходимо на то, чтобы это было длительно, посмотреть какие у нас к этому идут предпосылки и прочее, прочее для того, чтобы даже человека отправить наркотический трип, с ним три недели работают психиатры, психотерапевты, группа отбирается, и в основном она проверяется, даже когда здесь опрашиваем, для лечения экзоциальной тревожности у термальных больных, то есть ну, у онкобольных и прочих прочее вот таких вот групп, потому что эти люди, которые принесли такую встречу со смертью, у них есть переживания, эти переживания порой не проходят, они присутствуют, и с помощью этих наркотических средств, и с помощью вот этих состояний пытаются решить эти задачи. И ты помнишь, что выделяется определенная молекула, которая выделяется в основном чаще всего у человека во время сна, mm. ой, господи, во время смерти, Денький. где Денький. проносится вся вот эта вот жизнь mm -hmm. перед ним, где человек видит себя со стороны. Не сочтитесь за рекламу о Ой, нет, это детский сад яичницы, то есть... Ну, это совершенно разные вещи. И мы с тобой знаем, что хороший трип, он всегда идет только при мастере. Это, здесь дело не в наркотических веществах, конечно, здесь конечно. дело в том, кто тебя сопровождает в этом деянии. И поэтому для того, чтобы вы нашли себе того, кто вас может сопровождать, это не потому, что он такой умный или такой замечательный или еще что-то. Давайте все-таки с вами обнаружим некий фактор, который для, именно для вас вас не обманет. Это нравится вам запах или нет? Окситоцин имеет такое средство. У детей а, мало фазопресина, который дает вот это объединение. Это еще такой один гормон. Ты его, Не изучал еще. Вот. Фазопресин, он идет вместе с окситоцином. Mm -hmm. И вот, а у взрослых его достаточно много. И поэтому это дает вот это состояние... А, монопары. Это дает состояние объединения. Это как у футбольных болельщиков чувство единства. Это еще. И поэтому вот сейчас попробуйте просто подвигаться, давай какую-нибудь музыку включим. Прям походите и понаходите, кто вам по запаху нравится. И очень интересно, определите, а в ответ-то вы нравитесь по запаху или нет. То есть совпадает эта пара или не совпадает. А, давайте приподнимаемся, чего на попе сидеть, и я прошу вас а, как диагностику использовать, конечно, физиологические изменения, потому что это физиологическая реакция, это тело улыбается, краснеет ли, как женщина при овуляции, то есть идет ли у нее такая реакция, или это бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, Рома включает музыку какую-то. Я вам сейчас на телефоне включу. Без разницы, поверьте мне. Две женщины так же прекрасны, как и двое мужчин. Поэтому давайте, подвигайтесь и понюхайте свои и еще кто-то. Вот просто по... Да, вы же кого-то встречали? Подойдите, подышите через носик, уловите эти запахи. Как-то пахнет. Да-да-да-да-да-да-да. Подвигайтесь, подвигайтесь.